Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт, украшать белковым кремом, делать шоколадный мяч. Кому интересно, оставайтесь со мной! Сегодня я буду использовать шоколадный бисквит, карамель с арахисом и крем-пломбир. Все ссылочки будут под видео в описании. Собирать торт я буду в кольце. У меня здесь уже проваренная пропитка с сахаром, остуженная. Укладываю первый корж, фиксирую и пропитываю. Для начала слой крема. Часть крема я поместила в кондитерский мешок, делаю ободок. Внутри выкладываю половину массы карамели с арахисом. Закрываю кремом. Накрываю пленкой в контакт и отправляю в холодильник отстояться 6-8 часов. Я возьму шоколадную глазурь белую. И форма у меня есть вот такая поликарбонатная, футбольный мяч. Очень классная. Покупала я ее на сайте AliExpress, Ссылочки, к сожалению, нету. Но я думаю, в кондитерских магазинах тоже будет продаваться. Все, я сейчас растапливаю короткими импульсами глазурь в микроволновке. Можно на водяной бане. Главное не перегреть, иначе она свернется в комок. Вот такая у меня глазурь получилась. Торт отстоялся. Достаю из формы. Смотрится сбоку. Очень красиво. Обожаю много крема. Все. Перекладываю на подложку. Переворачиваю торт вверх дна, так как дно будет намного ровнее. Украшать торт я буду белковым кремом. Я готовила его на 5 белков. То есть на один белок белушки столовых сахара. Заваривала на водяной бане. Подробный рецепт будет под видео в описании. Сначала делаю черновой слой. Ну, а сейчас окончательно выравниваю торт. У меня вот оставшийся крем я сейчас окрашу в такой зеленоватый цвет. У меня сухой водорастворимый краситель k Colors. Зеленое яблоко. Возьму насадку травка. И теперь по краю посаживаю травку. Достаю шар. Не знаю, как он получился. Сейчас проверим. Все, получилось. Оставляю пока в форме. Сейчас из шоколада сделаю небольшую такую основу, на которой будет стоять потом мяч. У меня есть вот такая форма кругленькая. Здесь диаметр примерно 8 сантиметров. Достаю кружочек. Капаю немного глазури. Приклеиваю мяч. У меня еще остался крем. И есть вот такой шестигранник для мяча футбольного. Поэтому я сейчас вот здесь по боковой части сделаю отметочки и отсажу крем. И устанавливаю мяч. Вот такой получился торт на день рождения старшего сына. Я сделала шоколадные надписи с помощью силиконовых молдов. Покрыла золотистым кандурином сухим. Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго! Будьте здоровы! Пока-пока!